Я поднялся на эту гору, еле-еле Так О, есть какой-то корабль Надо спускаться только аккуратно Потому что у меня всего лишь осталось два чизбургера И вишневый сок один Ну и бита на всякий случай я взял Меня же все таки выгнали с дома А на улице может быть все что угодно И зомби, и криперы, и скелеты, и так далее Ну ладно Опа-на Там что-то есть какой-то причал там есть. Так надо аккуратненько спускаться. Так, спускаемся. И как-то меня уже понеслось это Ну ладно. Так, ну давайте на причал сначала. Там спросим у, у... у человечка, как его зовут и что за за место такое? Скупщик рыбы, да? Значит. А, здравствуйте, извините, а вы не подскажите, где я нахожусь? В океане, они а они а не... хм. странный какой-то. Ладно, может быть потоплен, ну, зайти. Там еще кто-то стоит, надо идти ну, может быть он что знает Так, Дмитрий да, на таком бы корабле я бы лучше бы отправился к себе в город да, у меня там еще и квартира есть а если я за нее не буду платить, то меня выселят вообще а дом в деревне мне вообще сгорел, поэтому я живу на улице так, что тебе нужно? Я просто решил у вас спросить, это вообще ваш корабль? Да, Это мой корабль. А вы не подскажите, а когда отправка в город? Через 10 месяцев! Ну, вы понимаете, у меня просто сгорел дом, и мне как бы нужно попасть в город, иначе мне могут выселить из квартиры за неуплаты налогов. Mm, понятно. Ну, я вас понял. Я вас понял. Через 10 месяцев, блин, отправляется только этот корабль в город. Ну ладно. Чё, мне придется здесь целый, целых 10 месяцев выживать. Практически целый год здесь надо жить. Ну ладно, посмотрим еще. Хорошо то, что у меня хотя бы хоть чуть-чуть. Ну, еды есть. Блин, что-то так есть захотелось. Надо покушать. М -м. Надо экзаодно отхилиться. О, так. Да, я немножко ворваных, ну, как бы, порвал себе одежду, но это ничего, ничего не значит, что я помощь вообще. Она, доска объявлений, совенок. Что значит совенок? Ладно. Как-то тут много слишком бутылок. Мусорки есть. Скупщик бутылок даже есть. Лучший отель в городе не проходим мимо. Ну-ка. Здравствуйте, хозяин Виллы. А сколько у Нифига себе отельчик. А сколько стоит uh, забронировать на... Ладно. Никто не хочет у меня разговаривать. Понятно. Ворчащий <свят> старик. Наталья, морская пехота. Здравствуйте... Наталья, <свят> <свят> <свят> морская пехота. Здравствуйте. Опа, ну хочешь что? Нифига Да. Не, не, у вас даже деда здесь нет. А, ну, ну да, вот дед. Дед Гаррельт. Ну ладно. Так. Продуктовый магазин. О, местный губник было. Так. Забронька за собой дверь. Повар, значит, добро пожаловать в помещение. Ну, туда, нам не надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ух ты ж. 250 рублей торт стоит. Жареная курица 20 рублей. бутерброд 10 рублей. Морковка 10 рублей одна морковка стоит. 10 рублей печеный картофель. 5 рублей яблоко. 15 рублей ролтон, 30 рублей доширак и 30 рублей сахар. Какая себе. Ну да, у меня пока-то денег нету. А ладно, потом придем. А? Сейчас по голове получишь это. Не надо по голове. Так, это что у нас? Полицейский участок. Здравствуйте. Здравствуйте. Заявлениями, конечно, примем, но вряд ли ему что-то будет. Ну, понимаете, он на меня просто... Начал буковать, типа, вот сейчас получишь. Могли бы вы что-нибудь сделать? Понятно. Что в городе полиция, что в деревне, что здесь вот, одно и то же. Ни хрена не помогает. Ну, блин, уже ночь наступает, мне негде даже ночевать. Может быть, попросимся... Все-таки хозяин виллы может быть нас пустит Хозяин виллы, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, сколько стоит забронировать номер? 16 ло Ролтона и пять тысяч рублей аренды отеля на месяц. Ты что, с ума сошел? У меня таких денег-то и нету. Блин. Я собираешь. Ты да ничего не собирал пока что. Так. Зомби. Я сошел, зомби. Мне страшно, я не знаю, куда мне прятаться. Ладно, может быть, бутылки реально пособирать. Зато очищу город. Ну что, тоже, в принципе, добрый поступок. Эх. Как ты сюда вообще попал-то? Почему именно сюда? Ну ладно, хотя бы реально коротко чищу что ли? Что-то как-то мусоря реально. А, а что? А, уди! Нихрена себе паучок! Так, это нам не надо. Э, э, вот. Да. Ладно. Ну блин, мне бы куда нибудь спрятаться. Ух ты поле. Ладно, туда лучше не ходить, а то вдруг мне еще нагастреляют, за то, что я на чужое поле зашел. Все, мне это не надо. О, удивите. А. Уйди отсюда, скелет! Уйди, уйди от меня! О, О там еще один скелет. Меня не видит. А, попал! О, О выкидываем. Так, ладно, пособираем еще бутылочек. Та-та-та-та-та, пособираем бутылочек хотя бы. О, а, нет, это а, крипер. Кто мне прятаться вообще? еще скоро бита сломается и... а где мне новую брать нашел ну, людей ну, ладно пойдемте тогда сдадим ну мусорки может быть нибудь есть ничего нет в мусорках ладно О, мне страшно так что по пластику О, пластик есть даже и не пластик Да, все сегодня в цене. А неплохо мы так-то с вами... и ...дорабатываем в первый же день. Извините, можно я у вас немножечко перекантуюсь? Спасибо большое. Здесь есть ли где-нибудь поспать? Ладно, не будем лазить. себе у него тут домик такой большой. Ну да, прикольный домик. А у него что здесь? А, это... служебное помещение? Ладно. Ляньте, у него даже печка есть! А у меня вообще ничего нету. Ладно, я... Себе когда-нибудь тоже дом куплю, а может быть даже и отель сниму, хотя бы на месяц. О не, ну конечно, все понимаю, но мне повсюду выбраться, здесь никого нету. Все, до, до свидания. Так, уходим. Быстрее, быстрей, быстрей. Так. А! Уйди! Уйди отсюда. Давай. а у него еще что-то выпало с него. Быстрее, быстрее, тихо. А вот и. Банк. Кредиты под проценты. Опа, мусорка может быть. Есть, здесь тоже что-то есть. Тоже все забираем. Бутылочки нам сейчас не помешают. Так, здравствуйте, здравствуйте, отменщик. Кредиты под проценты. А, меня кредиты не интересуют. Мне интересует сколько жить я заработал. Так скажем, в первый день. Сначала тогда отменяем полностью все на 2 рубля. Ну, сколько получится, вернее. Так, теперь на пятерочки обменяем. Интересно, сколько у нас пятерочек получится? Так, можно даже еще на двоечек обменять. Короче, мы все сейчас обменяем полностью все. Мне просто интересно, сколько жить? Он там говорит, мне не, не интересно. Мне интересно сейчас, чтобы я выжил вообще здесь вот, в этой деревне, и поскорее бы свалил, желательно обратно в город. Так. Ну, я даже не знаю, в принципе-то и неплохо. Ну да, неплохо. А, так. 34 так 34 на 5 это ну, сколько получается 170 и плюс 2 это 172 рубля так неплохо давайте отменяем тогда все на десяточки у нас должно быть 17 десяток до да, 17 десяток все правильно тогда. ну ладно наши первые 172 рубля у нас еще бутылки есть, поэтому можем сдать. <свист> Ладно, погнали тогда. <свист> Ладно, давайте выпьем апельсиновый сок, что ли? Ой, этот вишневый, вишневый сок, да? Ой, нет! Уйди от меня по дальше! Ты давай тоже вали отсюда. Фу. Быстрее. О, нет, нет, нет, нет. У, иди отсюда. О, надо перекусить. Ладно. Так, привет. Да, опять говно собирал, да. Ну а что, надо же делать город чище. Так, мы уже заработали 16 рублей с бутылок. Уже 20. 52 рубля. И 76 рублей. Неплохо. Так, может быть здесь что-нибудь у него есть. Ух ты ж, повезло, повезло, повезло, повезло. повезло. Сейчас мы это тоже обменяем. Uh, мне ни еды, не попить, нет ничего. Надо. Ну, что, пойдемте дошек, что ли, купим, или yeah. роутон? Тогда здравствуйте. Да, опять буду желудок убивать, только я буду у вас убивать его в первый раз. Так, ну что же купить нам? В принципе, жареную курицу, путеброд, роутон или доширак. Mm. Ну, можно, наверное ролтона взять почему бы и нет 3 ролтона а давайте лучше 5 возьмем ну и наверное 4 дошика возьмем да вот идеально на 4 хватило все спасибо до свидания да ну, ладно наверное на такой, наверное, прекраснейшей ноте будем заканчивать. У нас есть, в принципе, уже первая еда. Мы заработали немножечко денег. 170 рублей, конечно же, потратили. Даже чуть больше, где-то почти что 200 рублей мы потратили только на Ролтон и Дошик. ладно, если вам понравилась первая серия, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем... Пока.